У меня в руках футболка на плечиках. Вы спросите, зачем она мне? А я вам сейчас расскажу. Дело все в том, что в течение трех недель, мая месяца, мы у себя в доме поймали двух клещей. То есть это была большая неожиданность. Почему? Потому что мы ежегодно проводим обработку участка от клещей. Уже несколько лет, лет, наверное, 6. И то, что обнаружили в доме двух клещей, конечно же, это, это нас взволновало. Я позвонил ребятам, которые у нас делают обработку, вот пожаловался на это дело. Они тоже были, в общем-то, изумлены, потому что, как профессионалы, они знают, что если ежегодно делать, не пропуская обработку, то вероятность поймать клеща минимальна. Ну, и дали совет, каким образом проверить, есть ли на участке клещи. Сейчас это мы попробуем сделать. А процедура очень простая. Необходимо футболку. И что интересно, ребята говорят, нужно обязательно потную футболку прицепить и повозить по участку. Я читал об этом когда давно, но там предлагалось просто не повозить ну вот доверяю ребятам сейчас попробуем посмотрим что и как пойдем дальше это похоже на рыбалку на живца только в качестве живца футболка Ну тут лучше футболка чем я или моя семья? Так, вот футболка чистая. Я думаю, что это были какие-то залетные Да, у нас нет ни собаки, ни кошки У нас нет домашних животных То есть, каким образом оказались клещи в доме Мы с участка не выходили Поскольку были работы посадочные весенние Откуда взялись клещи? Ну, слава богу в общем-то, я прошел по всему участку и э, не поймал ни одного. Ну, наверное, это радует, надо успокоиться.